В этом видео мы поговорим о том как приобретать криптовалюту на бирже в частности речь пойдет о ripple переходим по ссылке и нажимаем на оранжевую кнопку зарегистрироваться здесь придумываем себе логин то есть то имя которое будет у вас отображаться в кабинете здесь мы вписываем email придумываем пароль и нажимаем зарегистрироваться дальше у вас появится как да то есть нужно подтвердить что вы не робот нажимаем соответствующие картинки и подтверждаем и таким образом мы уже уже в кабинете дальше нажимаем мои кошельки вот как вы видите здесь будут все кошельки ваших э, валют и криптовалют в том числе То есть вот первые это доллары евро рубли и так далее я допустим буду пополнять доллары здесь система пополнения на данный момент я покажу pay pay нажали на него чуть ниже спускаемся и вписываем сумму кстати не забываем что обращать внимание на комиссию поскольку у нас комиссия здесь 1 и 9 поэтому мы поставим чуть больше и нажимаем нажимаем на кнопку «Пополнить». Дальше обычная процедура пополнения счета через Payer. И автоматически вас перекидывают в кабинет данной биржи Bitflip. Вот как видите, на счет поступил баланс. Итак, дальше мы нажимаем на вот этот логотип Bitflip. И мы попадаем на саму биржу. Вот там, где происходит покупка и продажа. Итак, обращаем внимание на правую сторону. И здесь выбираем XRP. И дальше выбираем тот кошелек чуть ниже, с которого вы будете приобретать криптовалюту. На данный момент я пополнила в долларах. Соответственно, вот как... Как вы видите у меня в долларах я так и оставляю и так дальше с левой стороны есть колонка называется купить вот в эту колонку нам необходимо будет ввести ту сумму вот покупка 081 на данный момент как я записываю видео и поэтому мы вводим эту сумму поэтому здесь нажимаем стрелочку вниз или вверх вот как вы видите но лучше вниз и нажимаем купить Итак, ваш заказ уже прошел. Вот видите, мои ордеры, если в не запустится, то здесь будет появляться ваша заявка в обработке. Да? То есть, если она не проходит, проходит очень долго, то вы можете ее отменить и создать новую заявку, которая быстрее или мгновенно поступит на ваш кошелек. Итак, еще раз нажимаем XRP. Выбираем кошелек, дальше спускаемся ниже. И еще есть один способ, с помощью которого можно купить. Вот сейчас видите, на данный момент покупка составляет 0,77. Ну, это официальная, да? А если ниже посмотреть на биржу, то здесь цены достаточно разные. Вот, допустим, есть 0,88, да? можно нажать, ну и так далее. Можно нажать на эту продажу, которую продают, да, вот этого продавца, и у вас автоматически заполнятся поля. Здесь вы еще можете просто указать ту сумму, которая у вас на балансе, или на которую сумму вы желаете приобрести, и у вас появится нужное количество коинов. Итак, убираем сумму и ставим нашу сумму баланса. Прописываем вручную или же копируем. То есть смотрите, как нам удобно. Главное, чтобы все корректно было. Итак, у нас получается вот сколько на эту сумму. 8 Риплов на данный момент по цене 0.88 и нажимаем купить. И как вы видите, снова нужно либо увеличить, либо уменьшить, потому что не совсем корректно. Но поскольку я увеличиваю, то оно говорит некорректно, поэтому нужно уменьшить, то есть сделать поменьше. Вот видите, я увеличила и она не хватает, поэтому мы уменьшаем. На стрелочку нажимаем, нажимаем купить и таким образом наша заявочка снова создана. Мы купили за 0.88, за 0.77 нет такой пока заявки. Дальше идем в кабинет, проходим в мои ордеры, то есть мои заявки. Как вы видите, здесь той заявки нет, то есть ту, которую мы отменили, она там и осталась. А в истории транзакции вы найдете именно ту заявочку которую вы только что приобрели мгновенно без ожидания Итак, дальше мы заходим в кошельки и видим что в кошельке ripple у нас прибавились коины и здесь можно также посмотреть перед тем как выводить мы заходим в настройки. Перед тем, как, допустим, перевести на другой кошелек, заходим в настройки и проходим двухфакторную аутентификацию. Что это такое? Вот, допустим, по СМС, да, вы спускаетесь ниже. Сначала вписываете номер телефона, нажимаете «Сохранить». Вписали номер телефона и нажимаем «Сохранить». Когда номер телефона сохранен, вы нажимаете чуть выше «Отправить СМС. Вам приходит Смс С кодом. Вот нажали, вы вписали этот код с смс и нажимаете потом на кнопку «Включить». И таким образом в настройках сохранено, то есть ваш номер телефона подтвержденный, верифицирован. Дальше мы идем в кошельки и находим наш кошелек, с которого мы желаем вывести деньги на другой кошелек. Нажимаем «Вывести». И здесь мы прописываем адрес кошелька. Обращаю ваше внимание, что минимальная сумма Ripple 30, 30 коинов. Комиссия составит 2 коина. Это, на это обращайте внимание. Итак, заполняем вот эти поля, которые у нас здесь предоставлены. И нажимаем кнопку «Заказать выплату». На данный момент я вам покажу, как переводить на кошелек вот этой системы Coin Payments. На мой взгляд, это достаточно удобный кошелек и надежный. Нажимаем начать, переходим по ссылочке, нажимаем начать. Здесь, как обычно, заполняем все поля. То есть здесь придумаем имя пользователя, email, подтверждаем email, пароль, подтверждаем пароль. Да, кстати, если будут на английском, то здесь можно выбрать язык в, этой, в этом списке. Здесь есть русский. Поэтому никаких трудностей с этим не должно быть. Выбираем временную зону, галочки, вводим капчу сюда и нажимаем «Зарегистрироваться». Дальше обычная процедура. Вы подтверждаете свой email и входите в свой кошелек. Нажимаем сюда «Вход». Дальше вводим имя пользователя или имейл, как здесь написано. Вводим придуманный нами пароль. Вводим капчу и нажимаем «Войти». Когда мы внутри нажимаем «Мой кошелек» здесь. И здесь этот кошелек предоставляет множество различных кошельков криптовалюты. Мы выбираем с вами вот третий кошелек «Ripple» и нажимаем на стрелочку вот «Опции». Да? Вот смотрите, можно послать или снять средства с этого кошелька. Нажимаем на это. Но на данный момент мы хотим сюда положить денежки положить коины, соответственно, нажимаем на первую. Теперь копируем адрес кошелька, вот он расположен здесь, и вставляем в кабинете на бирже. Дальше копируем тег, расположен он именно здесь, где адрес кошелька, возвращаемся и вписываем в эту графу. Дальше копируем сумму, которую мы хотим вывести или вписываем вручную. Теперь отправляем смс -ку. и когда смс вам придет на телефон, вы вписываете этот код в эту графу. И нажимаем кнопку «Заказать в. Выплату. Дальше, как вы видите, запрос на вывод выполнен. Теперь переходим к кабинету. И здесь смотрим историю транзакции. Как вы видите, наш э, платеж, наша транзакция последняя, да, она ожидается. Вот, в ожидании. Можно его, конечно, отменить, когда есть такая кнопка, а потом будет обрабатываться. Ну и когда уже обработается ваш платеж, вы можете вернуться в свой кошелек и посмотреть, вот здесь вот на балансе будут ваши ре